Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жуниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня у нас с вами деревянный фон, и мы говорим про одну из самых важных тем, про которую вы голосовали в Инстаграм. Это тема, как менять восприятие к тревогам. То есть, самое важное, на самом деле, именно это. То есть, вы можете ничего другого не делать и просто менять свое восприятие к тревогам, и все тревоги ваши пройдут. Конечно, это технология, которая включает в себя много компонентов, много этапов. И я думал, когда снимал это видео, думал о том, как это донести до вас, чтобы вы поняли и могли что-то внедрить в свою жизнь. Поэтому сегодня мы с вами возьмем только один очень простой аспект. Это одно из разновидностей ваших тревог. Это ваши переживания по поводу будущего. Мы не переживаем за будущее просто так. Потому что само по себе будущее, например, если вот вы сейчас подумаете, что вы полетите в космос и там задохнетесь, то это вас не напугает, потому что вы не собираетесь лететь в космос. Понимаете? Как только вы строите в голове какой-то план, который реально собираетесь реализовать, в этот момент вы начинаете анализировать этот план и думать, какой же исход меня ждет. И вот в тот момент, когда у вас возникает тревога, это говорит о том, что вы в своем плане, который сформировали в голове, видите негативный сценарий. Давайте я вам приведу пример. Тревога у человека возникла перед сном, потому что он собирался идти спать. Это его план. Какой план? Простой вроде. Я пойду сейчас ложиться спать. Да? И он видит негативный сценарий в этом плане. Что, а вдруг у меня ночью будет бессонница. И этот исход негативный его пугает следующее это допустим человек садится в машину и он идет в машине, он еще дома он еще даже не вышел из дома но при этом он уже планирует что сейчас он сядет в машину и поедет например на работу в этот момент у него тоже возникает тревога, почему? потому что он видит негативный сценарий, свой, понимаете не обязательно то что я сейчас проговариваю будет ваше но у вас свой сценарий негативный. У этого человека может быть такой. А вдруг у меня в машине случится паническая атака. Это первый вариант. Но также он может переживать. Это может быть другой совершенно человек с другим жизненным опытом. И он может переживать, а вдруг я встану в пробку. И мне там будет плохо, например. Или, а вдруг я опоздаю на работу. И люди, мне что-то там, боссы или коллеги, что-то подумают про меня плохое или что-то скажут. То есть у каждого человека, как только он строит план, если у него страх возник на план, на будущее, то это говорит о том, что он увидел в этом будущем негативный сценарий. Для того, чтобы понять, как менять к этому восприятие, нужно понять как раз, почему это провоцирует страх. Дело в том, что вы видите один сценарий. Максимум два. Один хороший и один плохой. То есть, грубо говоря, вы видите только то, что будет все плохо или все будет хорошо. Например, человек, который думает о том, чтобы заснуть, у него может быть два варианта. И поэтому, собственно, он тревожится. Вариант первый. У меня будет бессонница весь день. То есть всю ночь. Вариант второй. Я нормально смогу поспать ночью. Вот если он так думает, что я могу нормально поспать ночью, либо бессонница, всего два варианта то его вот эта уверенность, она идет в большей степени в негативный сценарий, потому что он значимо эмоционально. И даже 50% уверенность в том, что он столкнется с бессонницей, ему будет достаточно, чтобы испытать страх. В этом ключе мы говорим о том, что проблема восприятия планов в дихотомии вот этой черно-белости, когда мы видим только негативный, только позитивный сценарий, Теперь давайте говорить о непосредственно о технологии изменения восприятия, потому что сейчас мы только говорили о проблеме, почему страх возникает. Мы взяли только одно направление, это план, есть и другие направления. Мы берем план конкретно отдельного конкретного человека в конкретный момент времени, который его тревожит. Мы говорим, что этот план тревожит только потому, что у него он видит в плане два максимум варианта, хороший и плохой. Вот эта комбинация, да, что он видит только хорошие и плохие варианты, и провоцирует у него страх, потому что он уже на 50% уверен в негативный сценарий. Что же с этим делать? В первую очередь нужно ориентироваться с вами на закон нормального распределения вероятности, который гласит о том, что маловероятны крайние значения, как самый хороший, так и самый плохой. Наиболее вероятны промежуточные результаты. Но если мы говорим о человеке, то он как бы видит крайне хороший, крайне плохой, промежуточные варианты у него отсутствуют. И вот здесь решением будет являться то, что мы находим как раз те самые промежуточные варианты, которые могут иметь место быть, то есть реалистичные варианты, которые для человека убедительны, в которые он скажет, да, такое тоже может быть. И вот эти варианты, заполняя от самого плохого до самого хорошего, позволяют распределять вашу уверенность между всеми вариантами. То есть у нас было 50 на 50. А теперь, когда вариантов много, по чуть-чуть в каждый вариант я верю. И за счет этого я снижаю ту самую уверенность в тот самый негативный сценарий, который меня так пугал. И благодаря этому у меня снижается тревожность за будущее. Поэтому... Для того, чтобы мы поменяли восприятие к своему плану, нужно, давайте еще раз подытожим, найти промежуточные варианты между хорошим и плохим. Варианты, которые будут убедительны, варианты, которые будут звучать правдоподобно, и которые будут отражать действительность, и которые будут э, уменьшать уверенность в негативный сценарий. Я всегда говорю так, значит берем за основу, как бы, как я делаю это с клиентами на курсе психотерапии. Мы берем за основу самый негативный сценарий. Например, давайте возьмем такой случай: человек собирается ложиться спать. Я часто привожу этот пример, потому что он очень, очень подробный, уже давно от много раз, много раз отработан, поэтому я почти знаю его наизусть. Значит, человек говорит: у меня будет бессонница. Но что такое бессонница? Мы говорим: давайте распишем плохой вариант так, чтобы он был максимально прозрачен, понятен. Например, я не смогу спать вообще всю ночь. То есть человек лег в кровать, закрыл глаза, но в сон не провалился ни на минуту за всю ночь. Это мы называем самым плохим вариантом. Он конкретный. То есть я лег, но не заснул вообще. Потом мы берем этот вариант как основной, как знаете, точка отсчета. И говорим, так, хорошо, это вариант негативный на 10 баллов. Какой мы можем сделать вариант негативный, но ну, уже где-то на 9 баллов. Например, что я также не смогу спать всю ночь, но заснул на час под утро. То есть, я всю ночь не спал, заснул только на час под утро. Это все еще очень негативный вариант, но он сдвигается от самого первого негативного. Потом мы на основе второго идем дальше. Например, заснул на два часа под утро. Но мы не можем все время писать на 3, на 4, это будет неправдоподобно. На 2 часа под утро, правдоподобно. А вот следующий вариант будет звучать так. Просплю 3 часа за всю ночь. То есть он может спать урывками, но при этом в сумме поспать всего лишь 3 часа. Достаточно многие скажут, да, у меня такое бывало. И правильно, именно поэтому мы так и пишем. Мы расписываем убедительные, правдоподобные варианты будущего, для того, чтобы снизить вашу уверенность в негативный сценарий, для того, чтобы убрать тревогу за само будущее. Вот так это и работает. Потом мы говорим, просплю полночи. Почему мы говорим полночи? Потому что вы можете лечь на 8 часов, вы в 8, допустим, 12 легли, в 8 вам вставать. Полночи это где-то 4 часа. Потом мы можем написать, просплю чуть больше половины ночи. То есть не полночи, а чуть-чуть больше. Дальше мы уже можем, из-за того, что мы написали больше половины ночи, это уже хороший такой вариант, да? или средний, можно сказать. Мы уже не пишем про половину, больше половины, мы уже считаем, что большую часть ночи вы спали. И здесь мы будем расписывать уже более детально, как именно, чтобы варианты тоже продолжали двигаться. Например. Какой вариант сценария может быть вот ночью, да, человек если заснул? Он может долго засыпать, несколько раз ночью просыпаться и с трудом засыпать снова. Но мы при этом говорим, что он проспал уже больше половины ночи. Просто вот, такой, вот таким вот образом. Нельзя сказать, что это идеальный сон. Поэтому-то мы двигаемся постепенно, меняя варианты так, чтобы они шли от самых негативных к более позитивным. Следующий вариант. А буду долго засыпать, пару раз проснусь и с трудом засну снова. Следующий вариант будет звучать так: буду долго засыпать, пару раз проснусь и быстро засну снова. То есть, такой вариант еще лучше. Да, мы идем на улучшение. Буду долго засыпать, один раз проснусь, быстро засну снова. То есть я долго засыпал, допустим, час, потом заснул, среди ночи я проснулся и снова быстро заснул Хороший вариант. В принципе, многие бы сказали, мне бы вот так. Но нам нужно видеть все варианты. Прямо полностью. От плохого до самого хорошего. Следующий вариант. Буду быстро засыпать. да, То есть, быстро засну. Проснусь один раз и быстро засну снова. Еще лучше. Следующий вариант. Буду быстро засну и просплю до утра. А здесь, точнее, можно написать так. Буду долго засыпать и просплю до утра. И потом уже написать. Буду... Засну быстро и просплю до утра. Это будет самый идеальный, хороший вариант. Вот таким образом мы сейчас разобрали ситуацию со сном. Расширили таким образом ваше восприятие будущего. Когда человек, как это вообще работает, почему вот это именно самая такая важная технология, почему я ее так часто использую, так много про нее говорю. Предположим, человек собирается ложиться спать. И вот этот, вот этот момент вы, если сейчас уясните, у вас огромное количество ситуаций просто будет разложено по полочку. Поэтому давайте внимательно. Человек, как только ложится спать, видит всего два варианта. Будет бессонница? Не будет. Заснул? Не засну. Это провоцирует у него страх. Страх не дает заснуть. И вот получается, что именно то, как воспринимает человек, как он будет спать, приводит к тому, что он плохо спит. Теперь, мы расписали варианты. Да, человек еще пока не протестировал их. Но мы уже знаем, что вариантов много. Уверенность человека, что произойдет самый крайне плохой, становится меньше. А значит, перед сном он гораздо меньше тревожится. Благодаря этому он лучше спит, чем спал до этого. Благодаря тому, что он лучше поспал, он может сопоставить, какой вариант в итоге произошел. Например, я долго засыпал два раза просыпался, и потом засыпал снова. Допустим, это будет там седьмой, восьмой вариант. Человек говорит, да, не очень хорошо, но это промежуточный вариант, и более вероятно, что в следующий раз он у меня повторится. Благодаря тому, что человек подтвердил, что восьмой вариант, и что он вероятно, что он повторится, он начинает меньше беспокоиться перед сном в следующий раз. Чем меньше он беспокоится перед сном, тем лучше он в итоге спит. И у него происходит еще более лучший вариант. Например, Быстро заснул, несколько раз проснулся, быстро заснул снова. И он думает, отлично, можно делать дальше. И вот таким образом он делает все время новые и новые позитивные подкрепления, пока не убеждается, что все время он спит хорошо. Происходит один из самых позитивных вариантов, не самый-самый идеальный, но ближе к ним. И в этот момент у него пропадает беспокойство вообще за сон, и он, соответственно, нормально начинает спать. Вот таким образом это работает в рамках ваших планов. Конечно, здесь есть определенные сложности. Они связаны с определением своих планов. Очень часто люди заменяют на самом деле план на свои выводы на этот план. И вот это нужно четко отслеживать. Например, когда человек говорит, у меня будет бессонница э, всю ночь. Это не план пойти спать, а его вывод на основе этого плана. Когда человек боится, говорит, я подумал, что у меня случится паническая атака. Это не является его планом. Планом было пойти куда-то, где-то оказаться, куда-то поехать. И вот там он видел этот негативный сценарий, сценарий, что случится паническая атака. Поэтому здесь очень важно, чтобы вы могли отслеживать разницу между по факту сделанным планом, который вас тревожит, и вашим восприятием этого плана. Потом вам задача понять, что много ситуаций есть разных, которые нужно фиксировать и разбирать. Конечно, все это лучше делать со специалистом. Поэтому, если вы готовы поработать, обращайтесь ко мне, либо к психологу, которому я обучил. Все ссылки есть в описании к этому видео. А я желаю вам удачи. Обязательно э, голосуйте дальше, какие видео для вас снимать. Очень мне здорово нравится снимать то, что вы как раз хотите. Потому что для меня на самом деле многие темы становятся уже равнозначными. Я их очень хорошо понимаю. Но когда я вижу, что 50% людей хотят услышать про конкретно вот эту тему, а остальные 10-15% на другие, я по понимаю, что это то, что нам с вами нужно. Поэтому обязательно продолжайте свою активность. Спасибо, что вы со мной. Всем удачи. Пока.